Ребят, привет! Сегодня у нас будет такая более подробная лекция про кредиты. Из прошлых лекций вы уже хоть что-то поняли, да, хоть какое-то себе формирование составили, вообще представление, как нас банки обманывают. Но сегодня я вам расскажу в деталях. Рассказывать буду на примере своего ипотечного кредита. Если у вас что-то где-то, нюансы, ребят, задавайте вопросы в болталку, будем разбираться. Потому что нюансов реально очень много, банков много, банки 28 лет тут извращались как могли, а мы здесь буквально за пару лет. Лет, должны это все освоить и собственно говоря какое-то мнение составить да и какую-то тактику войны с ними вот но давайте начнем с того что первое что вам нужно сделать прям первое берете листочек записываете обратиться в вашу районную налоговую инспекцию лично с заявлением, можете от руки можете в простой форме неважно. самое главное чтобы там были ваши паспортные данные да укажите свои паспортные данные и напишите прошу предоставить по всем открытым на мое имя ранее закрытым счетам и т.д. это полную информацию по всем счетам, которые открыты на мое имя. Вот. Или уже закрыты. Припишите тоже по закрытым счетам. Узнайте полную вообще себе информацию, всю историю. Когда вы через 10 дней это все получите, сходите, пожалуйста, ну, можно в процессе, конечно, сходите в банк кредитных историй. Как узнать, в каком банке кредитных историй хранится именно в вашей кредитной истории. Да, предыдущих сериях я вам рассказывала, что для этого есть портал госуслуги. На госуслуги в налогах есть налоги сборы, да, там э, такой каталог кат каталог услуг, заходите в налоги, и в налогах есть всякие справки. Вот заходите в справки, и вам нужна справка по БКИ, банк кредитных историй. Вы берете эту справку, она формируется там минут 5-10 на сайте, вам по почте, указанной э, в заявочке, вам это все высылается, вы смотрите свои банки кредитных историй. Что это такое? Это некие организации, финансовые, микрофинансы, я не знаю, как они там детализированы, это не столь важно. Это некие лицензированные Центробанком организации, в которых хранятся ваши кредитные истории. То есть любой коммерческий банк, когда вам выдает кредит, он обязан по закону сообщать о том, что он вам дал кредит. И сообщает он не Центробанку напрямую, а конкретно этому банку кредитных историй. Значит, скажу сразу, как он работает. На самом деле у банка кредитных историй как таковых историй нет. Банки ничего не видят. Происходит это следующим образом. Вы приходите в этот банк и говорите, я знаю, что вот у меня на госуслугах высветился ваш адрес. Там будет 3-4 банка, ребят. Ну, может, у кого-то больше, кто много брал кредитов. Вот, Вы приходите и говорите, я хочу узнать, получить выписку по своему кредиту до да, выписку своей кредитной истории. Короче, где-то час-полтора. Там девочки сидят, что они делают? Они на телефончике обзванивают все банки. но ну, как бы как обзванивают? Те банки, которые либо вами интересовались, у них остается, у них, знаете, такая база данных, там только записи записи о банках, которые либо интересовались вашей кредитной историей, либо а, в которых вы обращались, заявку оставляли, либо где-то реально вы просили кредит. То есть там самих данных по кредиту, ребят, нет и не будет, и их не может быть. Они ничего не подают, потому что это банковская тайна, это все чушь. Понимаете, они только запись делают, что вот в таком-то банке может быть что-то и есть. А, значит, девочка-оператор, которой вы подали заявочку, она начинает тупо обзванивать вот эти все банки, в которых она видят в списке, да, и узнавать, где же у вас есть действующий кредит. Потом они ждут, когда этот банк им пришлет, значит, сведения по этому кредиту. А, до смешного присылают номер расчетного счета, как правило, это текущий счет, сейчас мы дойдем до него, и присылают а, ваши платежи и насколько вы хорошо или там плохо платили, да, то есть нарушали, как вы нарушали. Вот, все, вы берете эту выписку, она такая достаточно придурочная, там ничего такого информативного нету в этой выписке, там какие-то вам баллы назначают ваши кредитные истории, вот, больше вы там ничего не найдете. Если вы захотите увидеть а, такую штучку под названием ваш код субъекта, до да, кредитной истории, вы там код этот не найдете. Значит, код хранится в Центробанке, и по этому коду вы можете чисто теоретически запросить в Центробанке вашу кредитную историю, но, ребят, из практики скажу вам, что Центробанк на это отвечает, что у нас ничего не хранится, обращайтесь а, посредством госуслуг вот туда вот в банке на самом деле вы это сделаете если вы дойдете до суда вам это очень поможет в любом случае пусть эти бумажки у вас будут ребят это не будет напрасный труд пусть они будут Наоборот, нам очень даже хорошо, что они есть. Значит, у вас уже будет э, такая вот кредитная история, да, выписка по кредитной истории из банка кредитных историй. У вас будет справочка из Федеральной налоговой службы. Да, если ваш кредит больше двух, больше 3 миллионов, ребят, больше 3 миллионов, ипотека или кто-то брал большие кредиты, обязательно пишите запрос в Росфинмониторинг. Разыскивайте свой кредит там. А, и вот тогда, когда вы эту всю информацию получите, тогда вы сопоставите составляете данные. Сейчас мы дойдем, какие данные сопоставлять. Я буду рассказывать вам про раздел счета. Вот вот то, что вам нужно понимать из вот этих выписок, мы будем с вами обсуждать сейчас в разделе счета. Но чуть-чуть пониже, ладно? Сейчас вот вам надо понять, что вам нужно в первую очередь сделать 4 запроса. Значит, ИФНС, Центральный банк, Банк кредитных историй, Росфинмониторинга. Делайте 4 запроса, ребят. Даже если я вам рассказываю, что у меня из моего опыта, да, там ЦБ меня послал, ничего не нашел, вы все равно этот запрос сделайте. Сделайте, пусть он будет. Следующий момент. Переходим, собственно говоря, к вашему кредитному договору. Значит, кредитному договору быть, я вам так скажу. Если у вас на руках нет кредитного договора, это беда, ребята. Это беда для банка. Кредитный договор обязан быть. Значит, в случае отсутствия с кредитным договором, так как это делают... На быстро кредиты, да, когда выдают карточки, когда банк эмиссирует вам а, карточку, да, кредитную, тем более там неименную, с виртуальными счетами. Мы сейчас вот эти дебри, ребят, рассматривать не будем. Да. Давайте пойдем по, по классике, вот, у которых более весомые кредиты, особенно у потечников, да, у тех, кто брал потребительские кредиты, достаточно на крупную сумму, у них есть, как правило, кредитные договоры. Нюансы без кредитных договоров, ребят, их там миллион. И рассказать стройную схему конкретную стройную схему да вот без вот а, понимания конкретно вашей ситуации очень сложно поэтому давайте вы возьмете за основу вот эту схему и попытаетесь как-то понять и сложить 2 плюс 2 исходя из той ситуации которая есть у вас ладно вот смотрите есть кредитный договор Сейчас я вам расскажу, что такое кредитный договор, на что там смотреть в первую очередь. В первую очередь мы обязательно смотрим, что а, есть место заключения договора. То есть а, ваша организация, куда вы пришли, ваш банк, да, а, вот тот, который пр прописан в договоре, и его адрес указан прямо в самой-самой преамбуле договора сверху, так вот вы заключали этот договор именно в этом месте по указанному адресу. Что делают банки? Банки пишут, ну, допустим, допустим, Сбербанк, да, и дальше пишется адрес, который в выписке ЕГРИЛ находится, да, то есть в выписке, налоговой выписке у них есть юридический адрес. И вот в этом договоре прописан юридический адрес, а вы физически, ребята, заключали договор в другом месте, понимаете, в каком-нибудь там отделении Сбербанка там 137, да, так вот. Если у вас фактическое место заключения договора расходится с местом, которое указано в договоре, ребята, это грубейшее нарушение, грубейшие. Понимаете, то есть договор должен быть заключен именно в том месте, где он был заключен физически. Куда быть физически? Вот пришли вы физически ножками на улицу Ленина 17, да, в каком-то там городе. Вот в договоре у вас должно быть прописано город там Иваново, да, дом там улица Ленина, дом 17, отделение Сбербанка номер 137. Вот именно так должно быть прописано. Если так не прописано, значит они написали тут. Да, юридический адрес да, своего Сбербанка, там, который у них есть единственный на все Иваново, вот, и 137 отделений открыто. Это неправильно, договор недействительный. Вот. Сейчас мы еще наберем кучу всяких замечаний, почему договор недействительный. Значит, смотрите. Uh, нет такого понимания вообще в принципе в гражданском кодексе, нет такого понимания отделения банка. Гражданский кодекс нам говорит следующее, что юридическое лицо может создавать два вида своих uh, каких-то вот подразделений. Первое, это может быть обособленное подразделение, это раз, и второе, это может быть филиал. Все, ребята, все. Значит, и обособленное подразделение, и филиал заносится в выписку ЕГРЮЛ, обязательно подлежит обязательной регистрации налоговыми органами. Если вы приходите в отделение 137 или то отделение, которое у вас указано в договоре, и вы это отделение не находите в выписке ЕГРЮЛ вашего банка, Значит, такое отделение не создано, это не юрлицо, это мошенники. Их не существует, ребят, то есть вам выдал кредит неизнамо кто. Такой организации не существует, понятно? Следующий момент, по договорам, значит, мало того, что организации не существует, смотрите, пожалуйста, внимательно на на того, кто заключал с вами договор, от имени банка, кто выступал, вот эта девочка, мальчик и так далее. Они там пишут там в лице, допустим, Ивановой, Ксении Ивановны, да, на основании доверенности номер 3 Так вот, ребят, хочу вам сказать такое счастье, что согласно статьи 8. Закона защиты прав потребителей, да, пункт 2, там написано, что значит, должна быть предоставлена полная информация, да, ну и соответственно, это же пунктом 3, эта статья дополнена с недавнего времени, с 2018 года. И в этой статье уже говорится, там появился новый пункт 3, говорится, что полномочия представителя банка, то есть вот этого сотрудника, они должны быть удостоверены. То есть она должна вам предъявить эту доверенность, которую она вписывает. прям показать живую. Если нужно, если вы требуете, вы можете это потребовать, она должна вам ее от отксерить, поставить печати банка. То есть руководитель филиала, там, или чего-то ну, обособленного подразделения, должен заверить печатью этого обособленного подразделения. Разделение, что доверенность, копия верна, да, поставить копию верна и печать банка, две печати у вас должно быть, вот, если вам такое не предоставляют, ребят, то большие сомнения, что это девочка или мальчик, которая подписывала договор от лица. Банка вообще обладает какими-то полномочиями на это действие, понимаете? То есть ФИК его знает, может она там мыло тут решила с вами кредитный договор подписать, а по штату числится уборщица. Дело в том, что большинство, вот мы проверяли, большинство вот этих мальчиков и девочек, они вообще за штаткой. То есть их даже в штате нет, ребят. это вообще прикол, их даже в штате нет. <свят> вот. То есть, понимаете, само по себе подразделение банка, которого нет, вот. так еще и эти товарищи вообще не штатовские. Поэтому обращайте внимание, пожалуйста, на эти вещи. Следующее, значит, обязательно запрашиваем, запрашиваем у них доверенность. Доверенность выдается в простой письменной форме от организации. значит, Лицо, имеющее право действовать в отношении юридического лица без доверенности, указанное в выписке ЕГР и ЮЛ, выдает доверенность в простой письменной форме, да, с печатью, со своей росписью, выдает доверенность на а, директору этого подразделения обособленного либо директору филиала, да, руководителю. Вот. А уже дальше руковод... с правом передоверия выдается доверенности. Ну, допустим, первичная доверенность. В Сбербанке, да, какой-нибудь там Ивановый, руководитель у филиала такого-то, там, я не знаю, там ну, какого-нибудь города Иваново, да, руководитель филиала 137 города Иваново в Сбербанке. Вот, с правом передоверия, а уже вот этот руководитель ивановский имеет право передоверить право подписи да, и право заключения договоров уже передоверить своему непосредственному сотруднику вот. поэтому ребят проверяйте вы можете запросить две доверенности то есть а на каком основании вот этому сотруднику выдана доверенность а покажите ко мне доверенность управляющего или вашего руководителя у которого есть доверенность с правом передоверия если там вообще это право передоверия то есть всю цепочку доверенности ребята проверяйте вообще выдавал ли Греф, потому что выясняется, что во всяких обособленных отделениях банка вообще Греф никакие там, да и в принципе все там, да, не Петровы там, не Ивановы, кто там, кто там у них президенты банков вообще мало кому чего выдают. Дальше поехали, ребят. Дальше следующий номер нашей программы. Вообще после кредитного договора у нас идет договор ипотечный. Здесь по ипотечному законодательству у нас федеральный закон есть об ипотеке. Там есть такой прикол: сначала вы подписываете кредитный договор, то есть сначала должны быть урегулированы денежные вопросы, а только потом вы создаете договор ипотеки. Договор ипотеки это на самом деле договор залога, ребята, вот, то есть вы передаете в залог свое имущество, то бишь квартиру и так далее, Смотрите. Там есть нюансы. Обратите внимание на пункты 5.6 этого федерального закона об ипотеке. Когда создается залоговый договор, когда не создается. Там есть нюансы. Вот. Значит, на что хочу обратить внимание. Хочу обратить внимание, что сначала заключается кредитный договор, потом заключается ипотечный договор, и уже потом в добровольном порядке заключается договор страхования жизни. Если договор страхования жизни банк вас вынудил заключить впервые всего, а как правило правило, читайте внимательно исключительные условия договора. Как правило, как правило, там в кредитном договоре будет прописано, что кредитный договор заключается после выполнения следующих условий. Первое условие – это страхование жизни, а второе условие – это заключение ипотечного договора. Ребята, это грубейшее нарушение значит, закона защиты прав потребителей. Грубейшее. Потому что ни одна услуга не может быть продана с навязанной какой-то или сопутствующей услугой. Каждая услуга должна быть сама по себе. По большому счету, что такое кредит? Это банк вам оказывает услугу. Ребята, он не товары продает. Услуга. Понятно? Банк оказывает услугу. Соответственно, услуга должна быть целостная и включать в комплекс все, что требует для ее оказания. Сразу цена должна быть единая. То есть никаких навязанных дополнительных услуг быть не может. Поэтому договоры о страховании жизни в принудительном порядке, который банк вас вынудил таким образом подписать, они расторгаются как не имеющие юридическую силу и требуете из банка полностью выплатить всю сумму по этому договору. Дальше смотрите договор ипотеки то же самое. Это нарушен порядок заключения, то есть нарушается ФЗ об ипотеке. Да? То есть сначала деньги, а потом залог. Никак не наоборот. Если на, наоборот, значит договор признается ничтожным. Вот, договор ничтожным может признаться по решению суда. Ребят, вот кто готовит иски, имейте в виду, да, что вот у вас есть такой пункт, чем апеллировать. Дальше, следующий момент. Вот здесь вот сейчас начинается самое веселое. У вас есть кредитный договор, у вас есть, дай бог, там кредит об ипотеке, договор об ипотеке, и у вас есть такая бумажулька под названием заявка на открытие счета. Но это не договор. Значит, если мы почитаем, да, банковское дело, там, начиная со статьи 445 Гражданского кодекса Российской Федерации, как вообще банковские счета открываются, есть такая процедура. Вы пишете банку оферту, то есть невзирая на то, что она на бланке банка, это никого не волнует, абсолютно. Это ваша оферта, ваше предложение. Ну, просто банк за вас сделал определенную работу, имеет на это полное право, он вам помог. Но оферта это ваша, ребят. Не надо считать, что вы чего-то банку подписали. Нет, вот эта вот заявка на... Открытие счета банковского – это ваша оферта, абсолютно ваша. Да? Не надо думать, что раз она на бланке банка, значит она банковская. И вы там что-то подписали, страшно, нифига. Банк просто вам оказал такую бесплатную услугу. вот Имеет полное право, еще раз повторю. да Поэтому, ребят, смотрим заявочку. Вы создаете банку-оферту. Да? То есть вы пришли, вы хотите получить некую услугу под названием «открытие банковского счета». Вы создаете такую заявочку и вот в этой заявочке, как правило, смотрите внимательно, там есть такой вот пунктик, либо квадратик, либо как-то они там красиво написали, что вы в этой заявке сразу же вот, даете некое такое разрешение на безакцептное снятие денежных средств с открываемого расчетного счета. Вот, сейчас вам расскажу, что это за зверь такой, что с ним делать. Значит, смотрите, какая процедура. Вы подаете заявку банку, да, и предлагаете ему, что банк, я хочу у тебя открыть такой расчетный счет. Дальше по закону, по гражданскому кодексу банк должен акцептовать вашу оферту, ваше предложение, да, и написать вам... На оферту ответ, что да, вот согласно вашей заявке номер такой-то, мы вам расчетный счет одобряем, расчетный счет номер такой-то открываем. Да? Дальше он должен акцептовать ваше предложение по а, безусловному списанию денежных средств и сказать, да, хорошо, мы на это пойти можем, поэтому мы предлагаем вам заключить дополнительное соглашение. Да, что стороны договорились. Вот сейчас расскажу прикол. Значит, после того, как банк вам это ответит, ответа два, он может быть на одном бланке, это не важно. но вы вопроса два задавали, да? Вы просили, а, открыть счет, и, б, сделать безакцепное списание денег. Вы просили. Угу. А теперь смотрите, банк должен вам таких же два ответа. А, что он вам готов открыть счет, открывает, разрешает, да? То есть он согласен, согласился на ваше предложение, и, б, что он согласился действительно а, выполнить вот это безакцепное списание списание денежных средств вашего открытого счета то есть тоже два два прошения два результата это понятно да идем дальше следующим этапом третьим этапом банк должен подготовить и заключить с вами договор на открытии и ведения банковского счета. Он так и называется, договор банковского счета. В этом договоре банк должен прописать все проценты, все какие-то скрытые расходы, то есть что нужно, что требуется для того, чтобы у вас счет функционировал. Да? Может быть, там, я не знаю, услуги по информированию, там еще что-то, то есть вот это все должно быть включено в этот договор, все, все, все, что считается. Вообще по закону о защите прав потребителей, опять же возвращаемся, да, и по закону, закону выдачи кредитов, там и распоряжению центра банка, значит, банк открывает расчетные счета и выдает кредиты за свой счет. Понятно, да, то есть он не может с вас взять денег за открытие счета, он не имеет права с вас взять денег за техническое обслуживание счета, как это было до 2012 года, да, то есть за что деньги списали, а у нас техническое обслуживание счета. Не имеет права, ребята. Это все должно быть прописано в договоре банковского счета. Значит, договора банковского счета нет ни у кого. И к этому договору банковского счета должно быть дополнительное соглашение. Да, то есть вот этот счет, который вам открыли, 4817 текущий счет, или как его еще называют дебетовый счет, да, расчетный счет, это все одно и то же. Значит, к этому договору делается дополнительное соглашение или просто соглашение сторон к договору, в котором прописывается, что вы поручаете банку, при поступлении денежных средств на, на свой расчетный счет, да, вот этот 4187 без вашего письменного распоряжения списывать эти денежные средства либо вы пишете по графику, да, что каждое 21 число месяца 10 тысяч рублей прошу зачислять вот на такой-то счет, да. Если там вы опоздали, то все равно эти деньги 10 тысяч рублей обязательно мне вот ежемесячно на вот этот вот счет списывайте. и вы должны указать какой именно счет. Куда списывать банку. То есть вы должны банку дать поручение, да, где ваш кредитор? Даже если кредиторы есть сам банк, банк, банк вам должен предоставить счет, на который а, будут списываться эти деньги. Понимаете, о чем речь? То есть вы кладете, вам открывают счет, это ваш счет. Ваш обычный дебетовый расчетный счет с началом циферок 4817, Текущий ваш счет. Вы на этот счет кладете денежки, свои личные кровные денежки. Они ваши. И счет ваш. То есть, грубо говоря, это ваш кошелек, только вот его охраняет банк. Но это ваш кошелек. Никто туда не имеет права залезть без вашего ведома. Если кто-то туда залезает, да, вы должны четко сказать... Значит, каждый месяц вот 10 тысяч мне там вот переводите такому юрлицу или на такой-то счет. Вы должны дать распоряжение. И это распоряжение вы можете дать безакцептное распоряжение, но должно быть указано куда, кому и какую сумму. Понимаете? Значит, в чем фишка вот этого договора на открытие и везение вашего банковского текущего счета 418 нет ни у кого. Потому что там должно быть прописано кучу-кучу технических моментов, да, но чтобы вы их не знали, с вас денежки будут тихонечко крыжиться, там какие-то копеечки будут улетать, уползать, вы там никогда их не найдете, вот, никогда не узнаете, но они будут. Вот, поэтому не дай бог, не дай бог, чтобы вы там увидели. Более того, ребят, по этим, по вот этим текущим счетам дебиторским, там гоняются бешеные деньги. Поэтому они прогоняют через вас эти деньги, через вас их якобы обеливая. Поэтому никаких выписок они ничего не дают. Никаких договоров, там будет это все прописано, понимаете, ничего не дают, у них их нету. Но, ребят, это грубейшее нарушение 445-й статьи Гражданского кодекса, которая нам как раз-таки говорит, что банк обязан, все, точка, банк обязан делать этот договор. Если он не обязан, если он не делает, то он попадает, значит, там, по-моему, 131-я статья, Которая говорит о том, что все убытки, все убытки, или 445 пункт 4, там самый последний абзац. Читайте, что все убытки с необоснованным там, уклонением и необоснованным обогащением, короче, за счет банка. То есть, если он вам не предоставил договор, ребята, то все денежки, которые вы положили на этот счет, они ваши. Банк их обязан вернуть. То есть, он незаконно их у вас оттуда списал, изъял. Понимаете, незаконно, потому что никакого соглашения вы не достигали да, по безакцептному списанию денежных средств. На какой счет он их списал, вам неведомо. Поэтому эта процедура, ребятки, незаконная. Значит, с этим мы разобрались, с договором разобрались. Еще раз, значит, смотрите, в кредитном договоре где составлялся, есть ли такой филиал, там, отделение банка, где вы это подписывали, да, физически. Что у вас с договором ипотеки, нарушена ли очередность или не нарушена очередность, да, есть ли у вас договор открытия счета текущего, как правило, его нету, есть ли у вас соглашение, достигнуто ли соглашение об акцепте, да, безусловно, что банк будет без ваших распоряжений платежных, значит, все это списывать, вот это вот нарушение. Переходим дальше значит, про доверенность сотрудника тоже проговорили, да, повторю еще раз, доверенность сотрудника должна быть согласна 185 гражданскому кодексу статьи, статья 185, там еще статья 71 можете посмотреть, вот, статья 8 закона на потребителях, то же самое, все нам про это говорит: что должна быть доверенность И доверенность, проверяйте, ребят, всю цепочку. Следующее, на что обратить внимание дальше, берем а, нашу любимую выписку EGREU из налоговой, да, делается она очень быстро, заходите на сайт e вот пишите свой банк, как он называется, его ННН, и получаете выписку. Смотрим там, нам нужен код АКВЭД. Значит, как правило, у вашего банка будет 64,19, если вы вообще свой банк найдете, да, свое отделение, где вы получали, дай бог. Вот если вы найдете, ребятки, у вас будет денежное посредничество. Соответственно, на это денежное посредничество Центробанк выдает определенную лицензию. Эта лицензия называется, значит, открытие счетов, введение счетов, обменные операции значит, платежи между банками. То есть вот такая стандартная выдается лицензия. Не все лицензии вашего банка находятся на сайте Центробанка. Можете зайти туда в раздел лицензий и найти. Вот. Можете также посмотреть номер лицензии в вашем договоре. В преамбуле будет написано. Тоже найдите, посмотрите. В общем, у вас будет, собственно говоря, лицензия на код АКВЭД 6419, денежное посредничество. То есть он посредник, меняла. Дальше. Если вы взяли кредит Договор, и банк усирается и говорит, что «Ребят, вот все, кредит, честно, зуб даю, мамой клянусь», да, то у него должен быть код АКВЭТ 6492. И звучит он следующим образом. Предоставление займов и прочих видов кредита. На это, ребята, дается лицензия, где написано «Кредитование населения, да, займы». Если такой лицензии банка нет, ну извиняйте, да. Значит, мы пойдем по классической схеме денежное посредничество. Если у кого-то 64,92, ребята, это нюансы. вот, Про нюансы пишите в, в чат, да, будем разбирать ваши нюансы. Но сейчас мы говорим про классику жанра, отработанную схему всех банков. Да, 64,19 код аквед денежное посредничество. Понимаете, да, что в этом случае банк выступает обычным обменным пунктом: меняло меняла все ребят запомнили 64 19 равно меняла едем дальше что нужно на что нужно обратить внимание Значит, ваш кредитный договор есть не что иное, как вексель. Я уже говорил неоднократно, что вексельное право у нас превыше а, Конституции, превыше законодательства любого, которое есть в рамках Российской Федерации и создано. Более того, вексельное право у нас закреплено в Гражданском кодексе Российской Федерации. Закреплено. Очень просто. Там написано, что а, в отношении векселей, Используем вексельное право там СССР от какого-то лохматого года. Все, точка. Там, ЦСП, там какой-то тратата будет вексельное. Вот это вот, вот, этот вексельный договор, вексельное право, ребят. До смехоты. И царским языком вам там в гражданском кодексе Российской Федерации будет расписано, что такое вексель. Вот. Но я вам сейчас расскажу не царским языком, а простым русским языком, чтобы вы понимали, что такое вексель почему ваш кредитный договор является векселем. Более того, ваш ипотечный договор является векселем тоже. Расскажу, ребят. И заявка на кредит ⁇ это тоже вексель, это тоже ценная бумага. Так вот, я сейчас вас научу, как определять векселя, что такое векселя. Значит, векселя у нас регламентируется вексельным правом, да, как мы сказали. У векселя есть семь признаков. Значит, первый признак означает эмитент. То есть векселя бывают у нас казначейские, муниципальные или частные. То есть кто выпускает вексель? Казначейство, муниципалы, либо частные физлица. Так вот, в нашем случае выпускает физлицо. Соответственно, если в вашем кредитном договоре прописаны данные физлица, а данные физлица по 152 ФЗ, да, персональные данные открытые, это какие? Это а, фамилия, имя, отчество, паспортные данные, место рождения и место регистрации, да, место проживания. Запомнили, да? Как только вы вот это вот написали, ваши паспортные данные, все, ребята, у вас включился первый пункт, галочку поставили. Имитент обнаружен, да, частные, имитенты у вас будут частные. То есть создал физлицо, этот вексель. Дальше у векселя определяется экономическая сущность, то есть векселя могут быть коммерческие, финансовые, эффективные, банковские, да? Вот наш случай это банковский вексель, то есть мы создаем на основе некого расчетного счета в банке, понятно, да? То есть мы создаем банковский вексель, договор с банком заключаем. Дальше у нас векселя бывают простые, бывают переводные. В нашем случае все кредитные договоры это простые векселя. Что такое простые векселя? Обычные векселя – это векселя, когда ясен векселедатель и векселедержатель. То есть, грубо говоря, вот одно физлицо, вот другое там юридическое лицо в виде банка. Все, все просто. В переводных все сложно, да, там… Вексель пишет один, за него поручитель берется другой, там третий, пятый, десятый банк тоже неизвестен, да, может перепродавать. Вот это переводные. Знаете, как в этом в картах все играли, да, в простого, в подкидного дурака или в переводного. Вот один, один в один правила одинаковые, ребят. Вспоминаем игру в карту про дурака, да. Либо вы играете в подкидного и мочите одного, либо вы играете в переводного. Вот и там уже как карта ляжет, что называется. Вот все один в один. Следующий, четвертый, значит, признак – это должен быть указан срок платежа. Бывают, значит, срочные и неопределенно срочные векселя. Срочные – это когда у вас есть график платежей. Аллилуйя! И вы знаете, когда вексель ваш закончится. То есть, когда вы выплатите этот кредит. Все, ребята, это наш случай. Поехали дальше. Значит, пятый признак векселя – это наличие залога. То есть, должно быть четко прописано, обеспечивается ли этот кредитный договор залогом, либо не обеспечивается. Если обеспечивается, да, то там в рамках ипотечного договора должен быть ипотечный договор все ребята поехали этот пункт у нас тоже отмечается в кредитном договоре да поехали дальше значит шестой признак это значит Передачу, возможность передачи другому лицу то есть индосируемые или не неиндосируемые э, векселя то есть можно их передавать другому лицу или не можно если вы э, на закладной этом или на вашем кредитном договоре не написали да, не приказу вот такое слово вот такое слово есть царское я вам перевожу не приказу это значит что Вексель а, неиндосируемый, то есть его нельзя передать другому лицу. То есть он будет только, только в этом банке лежать, и банк им не сможет а, торговаться на бирже. Вот и все. Вот. То есть разрешаете вы торговаться или не разрешаете. Но поскольку у нас а, вот закладная как таковая да, относится вообще к прерогативам банка, то есть банк вам даже ее не показывает, что он закладную создал, хотя вы должны в ней расписаться. Нифига, никому не показывает закладную. Ну, хрен найдешь, хрен выманишь вообще, они там за это деньги берут, чтобы копию закладной взять, да, как правило, там, я не знаю, вот, Дельт Кредит, Росбанк просит 2000 за копию закладной, вообще офигели, хотя закладная, ребята, закладная это ваша бумага, ваша, вы ее владелец, вы ее держатель, понимаете, вот, банк ее взял в заложники, скажем так, и требует за нее 2000 вообще, конечно, нонсенс, ну ладно, ребят, не суть а суть в том что может банк продавать перепродавать или передавать другим лицам в том числе и по ликвидационному балансу вот эту закладную или не может да? опять же раз мы там ни приказу не поставили значит может. Вот в чем засада. Поехали дальше. Следующий, седьмой признак, это место платежа. То есть у вас должно быть написано, где вы куда, каким способом должны оплачивать. Вот, то есть там будет написано на расчетный на счет, туда-то, туда-то, в какой-то банк. Все, будет вам выдано. Все, ребята. Есть у вас такое в кредитном договоре, все семь пунктов. Неважно, смотрите, в заявке. В кредитном договоре, либо в какой-то бумажке под непонятно каким еврейским названием, если вот эти семь а, признаков, которые я назвала, у вас сходятся, то есть у вас это есть все, ребята, у вас вексель, понятно? Значит, кредитный договор будет векселем, ипотечный договор будет векселем, и заявки какие-нибудь всякие разные на выдачу кредита тоже будут векселем. Значит, чем еще характеризуется вексель? Скажу попроще, скажу другими словами. То, что написано в нашем российском законодательстве, это то, что написано, я вам сейчас рассказала, из вексельного права. А теперь то, что написано в нашем гражданском кодексе, переведу на русский язык. Значит, вексель – это обязательство. Все. Если эта бумага, в этой бумаге содержатся какие-либо обязательства, вот признак обязательства есть? Есть. Все. Это значит признак векселя. Первый. Значит, второй признак векселя – срок платежа. Указан? Указан. Третий признак векселя – место платежа. Указано? Указано. Четвертый признак векселя – получатель платежа. Указан? Указан. Пятый признак – это дата и место составления векселя. В преамбуле договора или заявки указано? Указано. Шестое – это подпись. Подписи сторону как правило, подписи того, кто создавал вексель. То бишь, ваша подпись есть есть. Значит, ребята, думайте глубже, не задавайте глупых вопросов, что, а вот у меня договор, и там в нем нет моей подписи. Это не важно. Как без вашей подписи никто бы не взял. Это на вашем экземпляре нет подписи. У меня ипотечный договор а, вообще без подписи. У меня даже банковских нету. Ни печати, ни подписи, ни одной. Понимаете? Мне просто распечатали бумажки какие-то и отдали. И сказали, что заключили ипотечный договор. Значит, требуйте оригинал Вашей заявки, договора с вашей собственноручной синей подписью и так далее. Требуйте у банка, требуйте. Вот. Дальше, седьмой признак – это данные физлица. Да, ну Это про что мы говорили. Паспортные данные, ФИО, а, место рождения, место проживания. Вот, ребят, семь признаков по вексельному праву, семь признаков по гражданскому кодексу. Я вам сказала, как определить, что у вас вексель. Все просто. все просто. Значит, смотрите, любой кредитный договор Центробанк своим приказом от 14.02.08 номер ОД 101.35 определяет, что любые кредитные договора являются обычными простыми векселями. Все, точка. Вот, вот вам подтверждение, что все кредитные договора являются векселями. А это значит, что Центробанк приказает, всем коммерческим банкам составлять вот по вот этим признакам эти договоры все понятно ребят что не надо вот теперь додумывать что а у меня это не вексель вексель у всех дальше поедем рассматривать как раз-таки самый интересный вопрос. Что же, что же вообще со счетами? Все такие, о, счета, счета, как все сложно. Да нет, ребят, все очень просто. Вообще вот просто до безобразия. Сейчас вам все расскажу. Значит, смотрите. Вам открывают в любом случае при кредитном договоре, при вообще просто. Вот банк открывает на вас счет. Он может открыть вам два вида счета. Вот сейчас послушайте внимательно. Два вида счета. Все остальные, вам банк, у которого аквед стоит 64 4.19 не откроет и не покажет никогда. Сейчас объясню, почему. Значит, 4.18. 17. Это текущий счет, либо дебетовый счет, либо расчетный счет, да, какой. А, ну, расчетный он для организации, да, для физических лиц. Он не является как таковым, да, но тем не менее. Вы же с него рассчитываетесь, то есть вы там можете заплатить с него за, за свет, за какие-то товары, услуги и так далее. То есть счет является расчетным, там, где производятся взаиморасчеты. Так, значит, этот счет будет начинаться на циферке 408-17. Это тот счет, который вам открывается. Значит, этот счет открывается с нулевым остатком. Ноль, там никаких денег быть не может. Никакие кредиты туда, на этот счет не падают. Этот счет. Для того, чтобы вы им пользовались, вы туда можете класть свои деньги, либо ребята вам могут туда деньги переводить. Кто может переводить? Все, кто угодно, включая там каких-то ваших работодателей, если вы укажете этот счет в качестве счета зарплатного, да, пожалуйста. То есть это ваш личный, ваш личный кошелек, скажем так, веб-кошелек, да, или там банковский кошелек, но это ваша личная ячейка. Физически это вот, ну если вы представляете банковские ячейки, да, вот это конкретная ваша ячейка с номером таким-то, вот все, то есть там ваши деньги, могут туда кто-то докладывать, кому вы даете этот расчетный счет, да, можете с него платить, но это ваши деньги. Никакой банк к этим деньгам отношения не имеет, и к этому счету никакого допуска не имеет. Более того, мы с вами выше уже разобрались, да, что а, соглашение об акцепте, да, безусловном акцепте банком каких-то денег, списание его а, в пользу каких-то других счетов, организации и так далее, вы не давали, в принципе не давали. Поехали дальше. Значит, есть у нас счет вклада это вот когда вы открываете а, сбер книжки да или какие-нибудь а, вклады сберегательные там накопительные процентные то есть хотите положить денежку на счет и пусть оно хай он о том лежит знаете под 12 там, 25 годовых а вот когда-нибудь у меня там проценты накопятся и я там себе не знаю там пачку сока куплю на них образно говоря так вот ребят вот эти счета вклада а, начинаются с циферки 423 да у кого есть сбер книжки посмотрите свой счет который там прописан откройте прям книжечку будет написано 423 и дальше поехали куча циферок вот но самое главное что 423 значит вот эти вот ребята счета ваши 423 это это чисто чисто вот для вкладов то есть, если вы захотите вложить в банки денежки, пусть они там лежат на процентах, вам откроют 423. Но, опять же, у вас обязательно, руководство 445 ГК РФ, у вас должен быть договор вклада. То есть, не просто они вам выдают какую-то книжечку сбербанковскую. Договор вклада должен быть, ребят. Обязательно. Это у нас по гражданскому кодексу прописано. Следующий момент. Значит, смотрите, поскольку вы взяли кредит, да, поскольку вы взяли кредит, вам должен быть открыт 455 судный счет. Значит, смотрите, 455 счет он открывается инверсный, то бишь обратный. Сейчас я объясню, как это работает. Если ваш текущий счет, если вы пойдете, возьмете выписку или вы посмотрите где-нибудь там в каких-нибудь онлайн ваших приложениях, там будет следующее. Минус и сумма означает дебет. То есть то, что вы списали или сняли со счета, да, отминусовали оттуда. Это ваш счет. Вы туда положили 100 рублей, да, они придут. Плюс 100 рублей будет записано. Если вы оттуда с 100 рублей будет записано минус 100 рублей до да? вы свои выписки я думаю видели да И сбербанк онлайн эти выписки предоставляет можно посмотреть любой другой онлайн Онлайн-приложение эти выписки сейчас дает. И даже в электронном виде их можно посмотреть. То есть, чем отличается текущий счет? Дебетовый счет. Почему он дебетовый? Потому что с него снимают деньги. Да? То есть, вы туда положили, будет плюс. Вот прислал вам там Вася тысячу рублей. Вот она у вас придет плюс тысячу рублей. Если вы ее сняли, у вас выписки будут минус тысячу рублей. Все понятно. Простая математика первый класс. Да? Плюс-минус. Вот. Дебет-кредит. Значит, дебет это минус, кредит это плюс. Понятно, да? Так вот, ребят, на судном счете 455, он начинается с циферок, да, 455, все наоборот, потому что этот счет, а, это учетный счет банка. Это как таковой, это не счет, там денег нет никаких. Это, знаете, вот кто работал в товароведении, знаком, да, с такими вот позициями, есть такая карточка учета движения товара. Вот, так вот в банке есть карточка учета движения денежных средств, но это банковская карточка, понимаете, то есть здесь будет все наоборот. Дебет, то есть минус, это будет приход к вам, а кредит с плюсом, это будет расход, то есть мы сейчас рассматриваем не со своей стороны, да, а с другой стороны. Грубо говоря, вот представьте, что есть я и есть вы, да, вот вы, я банк по отношению к вам. Вы, я вам даю деньги, даю деньги, я вам даю 100 рублей. Соответственно, мне надо где-то записать. Я на своем счете 455 пишу. Так, значит, Вася, минус 100 рублей, да, минус 100 рублей. Я, я у себя этот минус записала, что вы мне должны 100 рублей, но вы там мне должны эти деньги, понимаете? А у вас, у вас минус означает, что я вам дала, да, у вас-то плюс понимаете, а у меня минус, поэтому 455 счет, это счет для банковского учета, ребят, там все, что с минусом, это все вам выдали, а все, что с плюсом, это все, что вы отдали банку, да, то есть я у себя сижу, я такая банкира, у меня, значит, 455 счет на Васю Пупкина, и я, значит, пишу, так, сегодня Вася у меня взял 1000 рублей, я пишу минус 1000, так, завтра Вася 500 рублей мне, выпишу. так, плюс 500, да, осталось в итоге минус 500, да, и я веду вот такой вот баланс со своей стороны как банк. То есть я учитываю, сколько ты мне должен, Вася Пупкин, да? Понимаете разницу? То есть все, что там с минусом на 455, это ваш приход, это то, что вы получили себе. То есть если вы взяли кредит на 2 миллиона, да, у вас там будет написано минус 2 миллиона. Понятно, да? Значит, банк вам выдал 2 миллиона. Это как бы с его стороны 455 счет. Понятно, да? Поэтому, когда банки говорят, что этот счет, он 455, он наш, он на вас не открыт, он принадлежит нам, но позвольте, а как вы, это учетные счета, это технические счета, то есть это некие учетные карточки, которые открываются к моему текущему счету, да, или как бы у меня, как, как взаиморасчеты это должны производиться. То есть я должна с текущего счета в адрес вот этого судного счета 455 делать переводы средств. Да, Соглашение у меня не достигнуто Я даже не знаю номер своего судного счета Я его даже не вижу, не контролирую Упал туда платеж, не упал туда платеж То есть, куда я, собственно, на деревню дедушки, что ли, должна платить? Судный счет должен быть И точка Вот когда выдается кредитный договор, там все написано Судный счет такой-то, трали -вали. Вот, но смотрите, ребят Есть еще такой счет интересный 47-42, либо 474, дальше цифры неизвестны ну, там разные могут быть варианты. Вот, по большому счету вам надо три циферки. 474. Вот это счет векселя. Вот это они вам вообще никогда не покажут. Это счет, на котором ваши вексельные обязательства зачисляются. То есть, смотрите, как происходит. Они вам э, на 455 э, пишут дебет, да, что они вам выдали 2 миллиона. А на, на 474 они вам ставят плюс, что они там зачли. Зачли ваши, ваш вексель в 2 миллиона. Дебет с кредитом сводится, получается 0. Все. Никто никому ничего не должен. Произошла процедура менной. Ребят, вот ошибка в чем, не договор мены, никто договор мены не подписывает. Вы когда приходите валюту менять, вы что, договор мены подписываете? Нет, вы даете 100 баксов, вам дают, я не знаю, там 7 рублей. Все, вы обменялись, понимаете, по курсу, установленному банком. Или, грубо говоря, вы даете в магазине 1000 рублей, вам выдают там по 100 рублей, разменяли 1000 рублей одной бумажкой или 100 рублей 10 бумажек идентично. Мена – это идентично. Мена не подразумевает никакого договора. Абсолютно. Понимаете, договор – это уже есть э, лицензия банка на осуществление денежного посредничества. Помните, я говорила, менялый. Банк меняла. Так вот, для того, чтобы вообще разобраться, что у вас там по счетам происходит, ребят, э, вы должны получить... Очень хорошую, очень хорошую справочку. Называется эта справочка-выписка по форме АКУТ 040 1301 по постановлению Центробанка номер 120, приложение 27. вот И в этой выписке будет все очень красиво написано. Все движения денежных средств на основании приходных расходных кассовых ордеров, то есть на основании первичной бухгалтерской документации. То есть что же по, по, послужило как раз-таки вот, вот этой мени. И там вы все увидите. И там вы увидите, что открыт расчетный счет 418.17 с балансом 0. На счет судный 455 был переведен кредит 2 миллиона. На счет векселя 474 был зачислен вексель, принят да, к активу 2 миллиона. Да, все это схлопнулось, дебет с кредитом схлопнулся, получился ноль. Все, никто никому ничего не должен. И вы вот это все, ребята, на этих счетах увидите. Значит, возвращаемся выше, выше, выше, да, когда мы говорили про то, что нужно сходить в ФНС, в налоговую, там взять справку. Вот берете эту налоговую выписку, и теперь, ребята, дебет с кредитом сводите свой. Да? А если у вас вот эти счета указаны ли в налоговой, Судные счета, счета векселя, они все должны быть 405-474. Обязан банк не просто, а обязан по налоговому законодательству обязан информацию о выдаче кредита об этих счетах обязан сообщать налоговой. Но он налоговой нифига не сообщает, а сообщает только ваш текущий счет 408-17. Вот почему, ребят, потому что нет у него лицензии, но ему лицензия и не нужна, потому что вы обеспечили активом вот эти вот резаную бумажку, фантики, которые ничего не стоят, обеспечили активом. Это я вам рассказала простую схему, значит, дальше можно докапывать уже, понимаете, да, в какую сторону, что... Денег нет, вот, и что это резанная бумага, ничем не обеспеченная, да, билеты Банка России не являются а, каким-то платежным, в общем, что-то там ничем не обеспечено, да, это не денежные средства, вот, да, они сейчас имеют какую-то ценность, но это не денежные средства, то есть, грубо говоря, по вексельному праву вексель меняется на вексель, ребят. А У нас Центробанк издал приказ о, об электронных кредитах, да, то есть вам перечисляют, безналичные денежные средства. Что такое безналичные денежные средства? Это вот как раз таки циферки и нолики, которые вообще ничем не обеспечены. Так хоть резанная бумага стоит рубль 36, да, пятитысячная купюра, а циферки и нолики в банке вообще ничем не, не обеспечены никак, абсолютно. Вот, поэтому безналичный расчет это еще хуже, чем наличный. А есть еще такое понимание, как электронные деньги. Это вот эти всякие быстро Кредиты, которые выдаются на непонятные карты, они выдаются на виртуальные счета банка, И они существуют исключительно только в виртуальном пространстве банка, никаких расчетных счетов, ничего, ничего, ни судных, ни, ни вексельных, ничего при этом не открывается, да, то есть это некое отмывание, отбеливание черной кассы банка, но он же как-то там где-то зарабатывает, да, да, даже то, что он с вас ворует, он должен это как-то обелить. Вот, поэтому они вам выдают, кстати, по законодательству текущему, вот эти виртуальные счета все запрещены, электронные деньги у нас тоже запрещены. Вот, такой вот момент есть еще, значит, что такое билеты Банка России, ребят, это безусловное обязательство. Если вы получали бобрики свои на руки, да, билеты Банка России, получали на руки, обязательно должны быть приходно-расходные кассовые ордера, да, расходники, что вы подписали, что вы приняли. Если вы брали кредит, послушайте вот здесь очень внимательно, если вы брали кредит в рублях, то вы должны написать расписку, обязательно по законодательству расписку о приеме денежных средств от банка. И если вы брали в долларах, то у вас должно быть две расписки. Первая расписка о том, что вы в принципе приняли деньги, а вторая расписка, что вы в принципе приняли доллары. Вот, потому что долларовый счет – это отдельная история, отдельная песня, ребят, там отдельное законодательство, и по этому законодательству любая выдача, любая выдача валюты должна подтверждаться от вас распиской, что вы эту валюту получили на руки. Понятно? То есть не просто так вам ее дали и вы пошли. Вы, наверное, когда покупали валюту, помните, да, вам выдают справку. Справку о покупке валюты. Так вот, эта справка, это, это та часть, которую вам дают на руки. А то, что вы банку подписываете, вас, вас же требуют при покупке расписаться. Так вот, вы подписываетесь, вот как раз-таки расписочку делаете, что вы эту валюту приняли на руки к себе. Вы просто не читаете, не видите, подписываете целую пачку документов, а она есть. Вот, Иначе там банки вздернут, особенно те, кто валюту продает. Вот Они обязательно подписывают. Вот еще вот такие вот нюансы есть. Ну, в общем и в целом схему я вам рассказала. Если у вас есть какие-то вопросы более детальные, задавайте. Будем изучать, будем разбираться. Значит, какая схема взаимодействия с банком? Значит, схема взаимодействия с банком, вот сейчас э, такая вот у нас придуманная схема, и даже не, не столько мной, сколько, в принципе, нашими умнейшими людьми, да, нашими доблестными русскими людьми, которыми я не перестаю восхищаться, потому что у нас смекалка, конечно, зашкаливает, ребят, нас победить невозможно. Значит, что, что мы придумали коллективно, ребят? Мы придумали писать банку запрос-оферту, то есть очень хитро. Мы делаем запросы, предоставляем достоверной информации в рамках закона о защите прав потребителей, да, и тут же пишем, там, просим предоставить, вот, в таком-то, таком-то месте, в таком-то, такой. я заключил договор, вот эту преамбулу, пишите запросы, и дальше, значит, со стороны банка договор подписала, такая-то коза, вот, и эта коза, сказала, что у нее есть такая доверенность, прошу предоставить такую-то доверенность, значит, заверена либо нотариально, ну, чтобы она была подобающим образом заверенная, да, копия, не просто так они там где-то я не знаю, там в фотошопе отрисовали, да, ну, более-менее, вот, ну, пусть хоть, хоть что-нибудь предоставят, ну, и пишите, прошу предоставить, в случае не предоставлю, обязательно пишите срок, в какой срок, вообще, если вы лично пришли в банк, и лично подали заявочку, то три дня, ребят, Никаких ни 10 дней, ни по 59-му ФЗ нет, лично пришли 3 дня. Если вы отправили 10 дней, если просто у вас обращение, да, то есть вы не требуете свою, там, свои данные, то, что касается ваших прав и свобод гражданина и человека вот, то там уже по 59-му, то есть, грубо говоря, вы информинговое письмо Пишите банку, что я вас уведомляю, там, трата-та, -та, он там через месяц может вам ответить по 59-му ФЗ. Но поскольку это касается ваших непосредственных прав и свобод, да, и ваших, собственно говоря, данных, все-таки это деньги ваши и ваши какие-то обязательства денежные, поэтому 10 дней максимум, да, по почте. То есть, смотрите трек на почте России, на сайте, да, сверяете, вот сегодня получил все, отсчитывайте 10 дней, должны вам ответ отправить, да, и смотрите, когда да, отправлен на какой датой так и пишите обязательно что в течение 10 дней прошу предоставить ну лучше конечно на руки ребят забирать но если не на руки то как-нибудь и не знаю там ну, лучше на руки потому что банки сейчас хитрят банки сейчас делают следующее они пишут на любой ваш запрос, ну, поскольку это банковская тайна, а вот, а мы не можем удостовериться, что вы, это вы, паспорт мы проверить не можем, поэтому идите лесом, значит, приходите лично. И все, ребятки, время ваше потеряно. Понятно, вы 10 дней прождали, в итоге получили фигню. Поэтому лично приходим, лично просите свериться и написать собственноручно, что паспортные данные проверила там кто секретарь Иванова или кто там девочка, которая у вас, да, что вы это вы приходите в банк требуете прям удостоверьте что я это я я пришел с этим паспортом и дальше вы пишете значит в течение трех дней все вы лично принесли через три дня приходите туда лично но как правило не звонят до да? приходит туда лично и требуете все три дня прошло на четвертый день я пришел где Давайте, я требую. Ах, нету, фиксируйте, что вот это не предоставлено, не готово, там, по любой причине. Пусть они вам зафиксируют на вашей же бумажке. Подготовьте бланк, что не предоставлено. Но, ребят, мы делаем еще хитрее. Мы, значит, пишем внизу что если в такой то не предоставлено, то а, банк полностью значит, соглашается с отсутствием кредита у такого-то лица. Все, взятки гладкие. Дальше дописывайте, что хотите. там Хотите там 152 ФЗ пишите, хотите 140 статью пишите, да, уголовного кодекса и так далее. В общем, хотите, угрожайте, но сам суть, сама суть. То есть вы что-то запросили, поставили срок, в срок не предоставлено, все, банк подтверждает, о том, что кредита на данное имя нет, не выдано. То есть тут же оферту ему, да, не выдали, значит вы это подтверждаете. Не выдали, подтверждаете. И вот все, что я вам сейчас проговорила, ребят, не пишите большие портянки, во-первых, они очень долго отвечают, во-вторых, они могут месяц продержать, и потом сказать, что если вы там срок не указали, потом могут написать, что непонятно, кто привез, там и так далее. В общем, отписку сделать не по существу. Если вам банк не по существу ответил, неважно каким способом, смс-кой, почтой, позвонил, что угодно. Не надо усираться, каким способом. Типа, я просила нарочно мне лично, а он мне позвонил. Не в этом дело. И тут вы ничего не докажете, это бесполезно нервничать, ребят. А, значит, по существу ответил или нет? Банк может позвонить вам по существу, сказать по телефону, да, что, слушайте, я к вам претензии не имею, вы уж извините. Вот. Это будет считаться. Но поскольку... А банки так не делают, да, то неважно, неважно, каким способом связи он с вами связался, самое главное, это ответ по существу поставленных вопросов. Не по существу все, 140-ая статья УК, пишите банку, скажите, что на основании того, что срок прошел, вы мне ответили не по существу, вы с моими требованиями согласились, я пишу заявление в полицию, все, и прям в уведомительной форме, в уведомительной. Вот, и идете в полицию, подаете там на все, что вы считаете нужным в отношении банка, мошенничество и так далее. Так, ну, схему мошенничества, я не знаю, стоит вам рассказывать, не стоит, то есть вы поняли из предыдущих лекций, куда куда деньги деваются, как они это отмывают. По-моему, в предыдущих лекциях я это рассказала, но если не рассказала подробно, если кто-то что-то не понял, задайте вопрос, я вам отдельно лекцию расскажу, как движение денег происходит по счетам. вот. Ну, в принципе, могу сейчас да, кратенько рассказать, если не поймете, то спросите. Значит, кредитуется вообще банк, коммерческий банк, у центра на основании вашего заявления, вашей заявки, вашей оферты. То есть, вы предлагаете банку, Прокредитоваться за ваш счет и от вашего имени. Банк, значит, подает в центробанк. Центробанк дает добро в течение трех суток. вот, И коммерческий банк вам по линейке передает ниже: что, слышь, дружочек, да, давай, подписывайся, ты становишься должником, а, значит, Скажем так, должником становится на самом деле коммерческий банк, кредитором становится центральный банк, вот, а вы там вообще пятая нога, понимаете, в левой родне, а вообще никто на самом деле, вы всех этих товарищей кредитуете. Почему вы их кредитуете? Потому что зачет обязательств происходит мгновенно, как только подписали... Подписал, вы подписали вексель и передали его сотруднику банка, поэтому зачет уже произошел, мена уже произошла, понимаете. А дальше вы, скажем так, вкладываете деньги на свой расчетный счет, который вы открыли, а банк их слямзивает, то есть банк ворует. Понятно? Помимо того, что банк их ворует, потому что, ну, там по нолям все сведено, да, куда вы еще платите-то? Помимо того, что он ворует, падла такая, так еще и он зарабатывает по ставке частичного рефинансирования на вашем векселе. То есть ваш вексель это ваш актив, который обеспечивается ставкой частичного рефинансирования. Ну, жалко будет, если он там пропадет, да, на бирже где-нибудь проиграет. Вот. Поэтому как делается: вот вы создали, там, допустим, вексель на миллион рублей. Вот делайте такую пропорцию: миллион рублей это 4,25%. 5, ставка частичного резервирования. Заходите на Центробанк и смотрите, какая ставка частичного резервирования на сегодня. Вот, по-моему, была 7%. Ну, посмотрите, не знаю, год назад была 4,25, много лет держалась. Сейчас ä, опустилась, да, ну, опустилась в смысле поднялась, но для нас опустилась получается. То есть, делайте такую пропорцию. Значит, ваш миллион рублей – это 4,25, ставка частичного резервирования. да? Соответственно, 100%, 4,25%, понятно, да? 100% это x рублей, и это все в год. Соответственно, если это в год, посчитайте пропорцию, посмотрите, сколько за год на вашем векселе заработал коммерческий банк, а, вот, а он их заработал по, вообще по любому, <с> вообще по-любому. Он может даже и больше заработать, понимаете? То есть 4,25 от вот этих вот их и торгов обеспечены вашим активом. Вот как это называется. То есть 4,25 это зарезервировано, а все остальное банк торгуется. Может цену назначать, вот до 100% назначать, он может и меньше назначить, но ну, мы берем 100%, да, чтобы нам было проще считать. Так вот, ребят, по закону, по закону есть такое законодательство в гражданском кодексе, называется оно «Простое товарищество». То есть, если банк не заключил с вами договор доверительного управления на вот эти вот деньги, да, на вексельные торги, вот на вообще на рынке ценных бумаг, если банк не выступает вашим доверителем, то э, здесь выступает тогда закон простого товарищества. То бишь, банк, не уведомив ничего не этого, значит, соглашается, молча соглашается, что по закону о простом товариществе 50 на 50. Все, что ты заработал, товарищ банк, будь любезен на мой счет и не препятствуй мне выводу этих денег. Вот такой вот нюанс. То есть вы еще имеете право на... 50, ну, вообще по закону вы имеете на 100% денег, да? Вот. Если вы заключили договор доверительного управления, то там прописываются, конечно, кому сколько процентов до да, сколько доверительному управляющему процентов выставляется. Но поскольку банки не заключают, потому что они думают, что все лохи никогда не проснутся, то тогда у нас гражданский кодекс в действии. Да? Все, что не прописано в договоре, все, что там не, не договорено устно, то значит по гражданскому кодексу. А по гражданскому кодексу простой товарищ, что 50 на 50. Все, ребят, на 50% от этих там 300 с чем-то миллионов вы имеете право полное. Вот, или сколько там у вас получилось, посчитайте эту цифру, она вас впечатлит, вот, поднимет вам настроение, вы пойдете бодаться с ними дальше. Поэтому здесь как бы у нас есть очень много шансов. Скажу сразу, скажу сразу, что, что вы должны сделать, вы должны вести с банком очень бурную активную переписку. Очень-очень-очень. прям вот закидывать его, не пишите большие портянки. Самое важное, на что обратить внимание, что у банка запросить, я сказала. Значит, первое, это пусть подтвердят место, где был заключен договор, да, с вашим отделением банка, вообще юридические основания легитимности существования этого отделения, да. Второе, это договор сотрудника, доверенность сотрудника, может быть, там, не знаю, трудовой договор, может быть, он за штатом, вы же откуда знаете, пусть они вам подтвердят эти данные да кто подписывал от банка а, запросите обязательно лицензию да на основании кода квад который вы выписки возьмете там денежное посредничество будет как правило у всех 6419 запросите а, что еще запросите обязательно запросите выписку по форме а куда да, 040 1301 вот это обязательно запросите и там будет видно. Ну, выписки, они, правда, халтурные предоставляют, но нам это и не важно, ребят. Вообще просто не важно. Почему? Обязательно запросите договор открытия вашего расчетного счета, да, вашего текущего счета, они его называют. Попросите, попросите. Договора нет. Ну, договора нет, суда нет. Значит, деньги вносил, вносил. У вас подтверждение есть? Есть. Будьте любезны, верните. Это воровство, ребят, воровство. Значит, за что вы там платили, непонятно. Пишите заявление, в полицию, да, но это надо им изложить все очень лаконично, чтобы полицейские понимали вообще, о чем речь, вот, в АБЭП можете писать. Вот такая вот схема, ребят, в общем и в целом, постаралась вам рассказать более-менее подробно, понятно, если что-то еще непонятно, задавайте мне вопросы, потому что случаев, ребят, настолько много уникальных, что только не делают банки, вот что только не делают, но на что обратить внимание, я вам сказала, договор открытия счета, Должен быть. Неименные карты, выпуск неименных карт запрещен. Именная карта выпускается только до момента выпуска. 10 дней у них там дается по закону. 10 дней имеет право вот эта карта неименная, чтобы вы смогли прямо сейчас пользоваться счетом. 10 дней она живет вот, потом она не действует, законом запрещено, тем более на такие карты выдавать кредиты законом запрещено, да, не именные, как сейчас халва раздается, там еще какая-то лабуда, вот, вообще такая фигня запрещена, ребята, просто запрещена, мошенники в чистом виде, пошли по халве, купили телефон, все, банк подарил вам телефон, забудьте про банк, вот, договора нет, договора открытия счета нет, кредитного договора нет, заявка считается векселем, все, вы ему вексели ли он вам телефон. Все, вы в расчете. В чем проблема? Нет никакой проблемы. Все, ребят остальное это частные случаи. Пожалуйста, пишите. Давайте обратную связь. Будем разбирать частные случаи.